Приятные вещи, которые происходят вечно От этого легче, мы ниоткуда И мы идем никуда Но в голове у меня ерунда иногда, иногда Легко подняться Было бы время, были бы силы И можно пытаться вверх, И меня никто не накажет Я суперсильный, но безобидный Проходишь мимо витрин Увидишь картин, картины Безумный политрепин Сияющий цветом мир Хочется внутрь попасть От реальности в краске упасть И яркой точкой оставить свой след на земле Подари его мне, подари его Легко подняться, было бы время, были бы силы, И можно пытаться верно, И меня никто не накажет, Я суперсильный, но безобидный я. По просьбе подписчика Нема, если я не ошибаюсь, исполнил песню «Вверх» Ярослава Сафронова. Вряд ли это видео зайдет, но почему бы не поработать хотя бы на тех, для тех, на тех. Работать на людей за деньги надо, работать. Для тех людей, кому ты важен. Конечно, песня однотипная, скучная, кому-то может показаться, потому что всего четыре аккорда играется одинаково все время. Но спокойная, миротворенная. Может, кому-то и понравится. Пока.